Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу показать вам рум-тур, скажем так. Этот дом, который двухэтажный и он порядка там 116 метров квадратных, наверное, по жилой площади. Но сейчас обойдем, посмотрим, что, чего и как. Значит, есть второй свет у этого дома. Это центральный вход. Смотрите, что здесь хорошего, я буду немножко комментировать, что мне может быть нравится, что мне особо не нравится. Значит, здесь у нас идет автонавес. Вот это вот. Редко достаточно делают гаражи, потому что гараж все-таки нужно отапливать, обслуживать и так далее. Но встречается все равно. Здесь просто подъезд для машины, ставишь ее. На самом деле, на практике, когда машина стоит под крышей, то стекла не обмерзают особо. Вот. То есть хороший вариант, я пробовал отлично, мне понравилось. Смотрите, здесь находится кладовка. Это к вопросу, кто спрашивает, вот где хранить вещи. Только тут, к сожалению, закачки. Ах ты закрыто. Заклеили все. Ладно. Это я прикреплю файлы. Что там есть внутри. Вот, ну давайте попробуем, обойдем. Это уличный щит, он всегда есть на месте. Это будет стоять на улице, также есть внутренний. Пожалуйста, вам мусорный контейнер. Выкидывается материал в Финляндии, просто капец, сколько вы даже себе представить не можете. Так. Здесь он с торца выглядит вот таким образом. Крыша очень крутая. Поэтому, ну так, скажем, работать было не очень-то комфортно, когда что-то нужно делать. Вот этот дом, это второй объект, который я уже показывал, новый интересный объект. Это тоже мой. И еще один будет у этих, кстати, хозяева. Они как бы, у них дочка, они для дочки еще один дом там подальше немножко строят. Тоже я буду делать. Вот, смотрите, здесь наружная часть дома. Это наружный блок от теплового насоса. И уходит он именно туда, в эту вкладовку. Там стоит тепловой насос. Здесь слив конденсата. Это приемник для дождевой воды. Ливневка с крыши. Все основное стандартное. В большинстве случаев это будет вагонка. Рассветка. Кому как нравится. Но сейчас вот это... Скажем, в тренде такие цвета. Темный и рыженький, скажем так. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим щебень. Вот это все здесь будет большая терраса. Но будет позже. Это не входит в мою работу. Также вот он, выход с кухни, скажем, кухня-зал. Выход на улицу, на террасу. Наверху хозяйская спальня. Мы туда поднимемся. Вот вам крыша. И там два, два вентиляционных лючка, скажем так. Они, чтобы воздух продувался спокойно под конек. Это достаточно важный такой моментик. И давайте зайдем вовнутрь и посмотрим. Смотрите, здесь тоже есть дорожка. Все, конечно же, вщебнее. И не потому, что у людей дофига лишних денег или щебень тут какой-то бесплатный. Нифига, это просто, ну, такие правила, такие нормы, так делается. Значит, вот он вход. Входим, и мы попадаем, э, скажем так, прихожая, наверное, так это можно назвать. С этой стороны здесь стоит коллектор, будет шкаф. Всегда коллектора и так далее, это все в основном они в шкафу. У него будет свой декоративный еще Металлический ящик, который оденется, но он все равно будет где-то встроенный в шкафу. Вот. Здесь мы проходим, получаем сразу. При входе с этой стороны будет раковина, с этой стороны будет унитаз. Отличие, вот что я никогда не встречал, скажем, в вот, э, вариации. Здесь поставили дополнительные, вот три розетки да, водяные. Такого не было никогда. Но это связано с тем, я когда спросил у сантехников, они сказали... Так как унитаз находится напротив, раковина здесь. Таких длинных шлангов не бывает для гигиенического душа. Поэтому будет каким-то образом, в общем, они тут что-то перекидывается сюда. И здесь вот один внизу, один внизу есть. Одна розетка водяная и вторая здесь. То есть здесь будет гигиенический душ. Ну, такое себе мероприятие. Маленькое вот окошечко есть в душе. Это душ. Это душ. Там, получается, дальше две водорозетки. Для него, для нее, грубо говоря. Там сауна. Сауну буду делать, потом дальше покажу. Сейчас туда не пойду, бессмысленно. Там половина не сделана. Вот. Соответственно, таким образом. Давайте проходим дальше. Что касаемо, да, почему здесь такая большая, это 148-я у нас перегородка. Это потому что несущая перегородка для второго этажа. Опорная. Вот она, балка проходит. Столб и так далее. Столб останется как бы в комплексе вместе с лестницей будет. А лестница пойдет двухмаршевая. Часть сюда и часть в ту сторону будет разворачиваться. Это просто рабочая лестница. Здесь опять продолжение, ну, некого коридора. Скорее всего, здесь будут, возможно, тоже какая-то мебель такая на входе. А вот эта комната... Позиционируется как комната-рабочий э, кабинет. Скажем так. Назвали ее. Достаточно нормальная, просторная комната. Э, только странное решение. Здесь электрощит сделали. <laughs> Прям в комнате. Хотя, не знаю. Это, конечно, не принципиально. Но все же. Первый раз такое встречаю. Обычно как-то немножко по-другому. Ну... Все планировки разные, поэтому определить на 100% невозможно. Как и что. Окна, как обычно, стандартные наши финские. Широкая коробка и так далее. Одно снаружи створка, одна вторая внутри. Так, вот розетки коробки. Там по видео, я не знаю, определите вы, не определите, где я нахожусь. Можете пересмотреть, кому интересно. Также здесь коробочки и вот мы попали в зал кухня и зал здесь кухня здесь будет остров который вы видите давайте я сейчас покажу на проекте так вот получается если развернуться таким образом да то вот как раз таки эта стенка это вот эта стена здесь будет кухня стоять полностью а здесь будет островок вот провода торчат из пола соответственно здесь будет плита и здесь стол к ней любимая готовит а ты сидишь рядом с ней вроде как ну все вместе далеко никуда уходить не надо здесь телевизор камин диван столик вот, все вроде как по простому ну да? Вот окно, вот она дверь с выходом на будущую террасу. Вот. Сделают, и все хорошо, очень будет приятно выйти с чашечкой кофе с утра. Розетки. Я-то знаю, какие вы будете вопросы задавать. То есть, кто э, помнит видео, если смотрели, про электрокоробки и так далее, оборудование, то вот здесь как раз висел рулон пленки. А, и вот они, коробки. Это уже все просто зашито гипсом. Мы, скажем так, не спим, отрудимся. А Это приспособление многие наверняка знают. Кто не знает, то ищите видео, есть такое. Смотрите, что интересного здесь по поводу вот электрокоробки. Видите, как сделано? Почему? Потому что здесь есть обогащение. Изначально это усиливающая перегородка. Она широкая, но так как там межэтажка и так далее, там свои неровности были. То есть нам пришлось обогащать, поэтому электрики уже смонтировали. И вот за счет колец они потом просто это все выведут и все. И будет хорошо. То есть никаких проблем совершенно не будет. Вот, вот видите, как, да? Там будет, вот эта часть, она будет открытая. И здесь еще недорезан гипс. Наверху на самом видно кусочек, а здесь недорезан, еще обрежется. Вот смотрите, второй свет, пожалуйста. Вот он. Четыре окна. Эти окна, они уже не разборные. Они с ну, закрытыми стеклопакетами, двухкамерными. Но всегда идут эти окна, они в рамах. Обязательно. Нет такого, что вот, как в России любят делать, безрамное остекление. То есть бессмысленно. Как вы сделаете отлив, там столько будет проблем, кому ни одна страховая не примет. То есть это идиотское решение, можно назвать так. Просто дешевое. Вот она, вентиляция есть, вот коробки наверху, то есть одна из них 100% будет пожарный датчик, датчик пожарной сигнализации. Здесь всегда потому, что в новых домах все датчики подключаются на 220. Что хочется отметить по второму свету. Как я все время говорю, всегда, что вот как раз таки в маленьких домах, но это не место. Не место на самом деле второму свету. О вкусах не спорят. Каждый поступает как хочет. Это дом людей. Их право, их выбор. Они платят за это деньги. Я все прекрасно понимаю. Но у людей все-таки отсутствует жизненный опыт. И как правило, получается, когда мы перегородки выстраиваем. И получается, что вот это вот, посмотрите, на высоту идет. За счет того, что это-то расстояние маленькое это маленькое расстояние и здесь везде стенами закрыто эффект получаешь шахты лифта сразу когда люди входят как правило мы перегородки поставили еще более-менее потом начинается как только мы начинаем зашивать гипс уже все ты не можешь ничего просмотреть один вопрос у людей что там мало места вот могли бы использовать это пространство то есть по сути не знаю я видел, э, второй свой, ну, я видел дома со вторым светом, но которые были там под 250 квадратных метров. Эффект совершенно разный. То есть это, это бессмысленное, это просто ну, как бы бессмысленная трата денег. Потому что стоимость квадратного метра вот этого пола, он ровно в два раза больше. А что ты получаешь? Только свет, но ну, большие окна это тоже свет. Не знаю... Это спорное. На мой взгляд, все же, э, я не сторонник таких прям решений. Ну, давайте пойдем на второй этаж. Здесь то же самое. По большому счету, здесь за стенкой да, второй свет, вот он. Вы видите второй свет и здесь стенка и получается так что здесь лестница будет и шахта лифта одна, шахта лифта другая то есть эффект ну, странный такой скажем вот, поэтому не знаю, спорное решение я не согласен все таки потому что я поймите от чего я отталкиваюсь я всегда отталкиваюсь от того что я их такое количество вижу Разных, в разных вариациях и так далее. Поэтому складывается некое мнение. Оно, я понимаю, в разнице. А человек не может себе построить три дома или четыре дома, чтобы ощутить эту разницу и понять ее. Соответственно, таким образом. Смотрите, что касается мастер-спальни. Вот она, пожалуйста, мастер-спальня. Мы сюда заходим. И вот она есть. То есть здесь будет кровать и так далее. Вот окна. Окно достаточно большое с форточками. Такое, в принципе, нормальное решение. Мне нравится. Я как бы более-менее хорошо к этому отношусь. Кстати, привет, Василий. Вот, он Недавно мы по телефону разговаривали по поводу электро, ну, этих коробок, розеток и так далее. И он сказал, что в Швеции ставится всегда над окном стандартно. Коробка, вот вам, пожалуйста. Я не обращал на это внимания, честно говоря, потому что я редко потолки монтирую. У меня второй человек монтирует потолки, а я ухожу в этот момент в баню. То есть я сауну делаю. Соответственно, и как бы у меня такие вещи пропускаются мимо ушей. Вот, мимо глаз проходят, я не обращаю на это внимания. Он обратил на это внимание, я здесь стал смотреть. Пожалуйста, и здесь есть всегда... Всегда есть розетка, ну, получается, над окном. И ребята эти, кстати, переехали из Оулу, приехали в Хельсинки. Ну, то есть мы находимся в Тусуло, конечно, это ну, окрестности, скажем, соседний городочек. Вот. Но все равно это уже можно скоро. Вопрос времени, когда поглотит э, Хельсинки все эти близлежащие города. Оно, по сути, уже является таким, как единым целым. Вот. Я не отношу... Ничего, ну по-разному. Смотрите: спальня здесь. Да, и все там любят мастер Бэдрум. Вот вам, пожалуйста, простой стандартный финский вариант. Вот самый стандартный. Это для небольших домов ну просто оправданно. Это ничего не нужно больше. Здесь туалет. Еще одна спальня, еще одна спальня. И, соответственно, родительская спальня. Здесь есть туалет. Здесь будет раковина будет гигиенический душ, пожалуйста, пришел, что надо, по-бырому помыл и так далее, что сделать. И все, и у детей не будет повода забегать к родителям в спальню, что ой, мне нужно в туалет, ой, мне нужно помыться, ой, я что-то забыл, там у вас ванной, там игрушку или еще что-то, и то есть мешать родителям. То есть наоборот, родителям будет более комфортно в такой ситуации, и не делают они. Отдельный для себя санузел, потому что санузел всегда в два раза, блин, как минимум дороже квадратный метр, чем любая спальня. Здесь будет комната хозяйки. Это достаточно, ну, такое, не совсем стандартное, на моей практике второй дом, где комната хозяйки на втором этаже есть. То есть, получается, здесь можно будет зайти в туалет, здесь комната хозяйки, проходим. По этой стенке будет мебель стоять, стиральные машинки и так далее, шкафы. И вот такая вся ерунда. А здесь как раз вход, это будет вот небольшой, такой, как гардероб. То есть, соответственно, тоже шкаф. Вот он, коллектор, который будет в шкафу. И все. Это прячется в стенках. Соответственно, в принципе, достаточно комфортно для небольшого дома. Я просто, скажем так, некоторые решения считаю ну, не совсем правильным. Вот одна спальня детская я не помню на проекте ну, я сейчас вы увидите сколько квадратных метров она Это спальня и сколько метров квадратных это спальня соответственно я противник только одного того что не противника я считаю что ну, вот это ну, зря потраченное место для такого маленького дома я не соглашусь, что это вот именно таким образом нужно делать. Вот. Но ну, я думаю, что все посмотрели, все убедились. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете, как вам планировка, это понравилось или нет. И понравились ли, там, согласны вы со мной или не согласны с моими выводами. И так далее. А на этом хочу попрощаться со всеми. Пожелать всем удачи и до новых встреч!